ах папка папка так давно все было что я лицо твое почти забыла и голос твой с трудом я вспоминаю но многое теперь я Понимаю. Война, репрессии, контузии и раны, друзья-предатели, надежды и обманы, тяжелый груз большой прожитой жизни и верное служение Отчизне. Я помню главное – порядочность и честность, любовь ко мне, привязанность и преданность. Любовь к земле, к тому, что окружало, Мы только вместе были очень мало. Прощай, прости за детскую неверность, Но знай, что я всегда люблю и верю. Ты в мир иной ушел давно и рано, И образ твой моя большая рана. Не все успели мы с тобой, мой милый, Ты — грусть, ты — боль, ты — жизнь моя, ты — сила.